Ну что, начинаем? Я сразу... Стимор, он у меня не работает. Так, друзья, спасибо большое, что приехали. Мне очень приятно. Вот, потихонечку начинаем, да? То, что я вам сегодня расскажу. Ну, начать хочу с песни на музыку моего отца. Вот. и э, почему это, именно эта песня, ну, э, так сложилось. <с> ну, в общем, отец писал стихи и музыку, вот, они были оба с мамой туристы, походники, и пели авторскую песню, и э, отец писал на Биранже много, вот, и... Э, ну и я помню эти песни с детства, конечно, вот сегодня их петь не буду, но вот одну спою. Еще почему я ее спою? Значит, интересно, что на концертах, вот которые концерты были по неизвестным авторам Костромин Кривошеев, там четыре концерта было, и где-то на третьем концерте Кривошеев спел вдруг Маркетанку. То есть я услышала, он, он спел как песни неизвестных авторов, вот, и я так сразу. Вот, и эта песня сплыла. Но я их как-то вот э, с детства они у меня как на подкорке были, вот э, как изнутри, да, так интуитивно запоминаешь, я даже в слова-то не вникала. Вот. А здесь я как-то на нее посмотрела со стороны на эту песню. То есть вот... Юрий да, слова Биранже, музыка Юрия Поронина. Я полковой маркетанкой была. Звали. Красотка и ребята, сколько я водки с вином поднесла. О, я, брата, солдата. Взгляд мой был ясенный, тонок мой стан. Бей, барабан, барабан. Взгляд мой был ясенный, тонок мой стан. Весело, бей, барабан. Всякий меня и чистил, и ласкал, сколько... Их спит под землею Только и счастье, что сам генерал Рад был делиться со мною Славой любовью добычей всех стран Бей барабан, барабан Славой любовью добычей всех стран Весело бей барабан По свету сколько я с вами концов шла за удачью следом Вспомните, сколько я раз Молодцов к новым Водила победам Сколько я видела крови Бей барабан, барабан Сколько я видела крови Весело бей барабан Я через Альпы за вами же вслед Девочкой путь проложила было мне только четырнадцать лет Я вас в пустыне поила в Вену вошла я в осенний туман Бей барабан, барабан в Вену вошла я в осенний туман Весело бей барабан Бойка любовь и торговля пошла Денег попала мне в лапы В Риме я только неделю была но побывала у папы, сколько я там соблазнила, сутан, бей барабан, барабан. Сколько я там соблазнила, сутан, Кхм, весело бей барабан. Сделала больше, чем герцогной, я для любимой отчизны, если в Мадриде потом под Москвой быть. Визне. Каждый был даром во Франции пьян Бей барабан, барабан Каждый был даром во Франции пьян Весело бей барабан Сила сломила вас, смерть унесла В челюстях страшного зева если б я только вести вас смогла, Как орлеанская дева, Мы потрепали бы в сласть англичан. Бей барабан, барабан! Мы потрепали бы в сласть англичан. Весело бей барабан! будет так значит ирина бугушевская э, с ее моего самого любимого альбома нежные вещи <клес> песня называется в раю ждать не буду лето чтобы сказать что счастье есть не надо лето, чтоб сказать, что счастье здесь. Я узнала тайну для надежды, для мечты. Мне никто не нужен, даже ты, даже ты. Апрель у нас в раю, с золотыми лучами. Обрю нас в раю Серебристым дождем Все счастье нам дано И в любви, и в печали Оно со мной в тот миг Что я плачу о нем Будь благословенен, детский и измена, Вешние цветение, и первый снег у нас в раю, верность, и измена, боли, страсти, тьма, и свет, все здесь есть, вот только говорят, что смерти нет, в у нас в раю.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 Смотрит бездна на летящие огни. Ах, Отец Небесный, ты спаси и сохрани У черты последней жизни вечной на край. Оставь меня в раю, у нас в раю. И здесь опять весна расплескалась ручьями, И здесь опять зима с этим белым огнем. Здесь счастье нам дано и в любви, и в печали, все тебе спою, что узнаю о нем. Здесь счастье нам дано и в любви и в печали. Я все тебе спою, что узнаю. Петь Евгений Клячкин. Вот я знаю, Ира очень любит Клячкина, много очень поет его. Вот. Но я, как ни странно, раньше не, слышала, не слушала Клячкина в подлиннике. То есть Мы сначала слышали Клячкина от Кастермина. Собственно, лучшее, что мы слышали, он, он пел на Бродского по ему шествию, вот, все эти романсы. И вот это вот, вот, собственно, это первое, что я слышала. Так как-то сложилось, что я всех слушала в поднике, а она не слышала. Вот. И вот этот роман с Коломбиной, он, в общем, вот какое-то на меня очень сильное впечатление всегда производил. Но я его не понимала раньше. И в нем вот, какое-то противоречие было. И так я его, в общем-то, не выучила. И вот только... Где-то год назад, когда пришла Алина Коротенко к нам в ЦАП, и она где-то через год она где-то я услышал, как она спела, по-моему, в Гиперионе даже со сцены она спела Клячкина, она спела роман Скаламбины на музыку Фроловую. Она спела. Mm -hmm. вот. И настолько во мне все восстало и и против этого. Ну, потому что не то, что против этого, она спела очень хорошо но это другое, то есть это то, что я помню вот это вот Клячкинский роман с Коломбиной, ну пришлось выучить, потому что ну просто как бы вот в этот момент я только выучила, но теперь я, конечно, могу сказать, что я понимаю эту песню вполне. <музык> Орликин чуть-чуть хитрец Так мало говорит Мой Орликин чуть-чуть мудрец Хотя простак на вид Ах, Орликину моему Успех и слава ни к чему Одна любовь ему нужна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 А в небесах летят, летят, летят во все концы, А в небесах свистят, свистят железные птенцы, И белый свет, железный свист я вижу из окна. О, Боже мой, как много птиц, а жизнь всего одна. Мой орлики чуть-чуть мудрец, Хотя простак на вид. Нам скоро всем придет конец, вот так он говорит, мой Орликин хитрец простак, Привык к любым вещам, он что-то ищет в небесах И плачет по ночам. Я Колумбина, я жена, я езжу вслед за ним, Свеча в фургоне зажена нам хорошо, одни в вечернем небе высоко, птенцы я смотрю, Ну что-то в этом от того, чего я не люблю, сожми виски, сожми виски, сотри огонь с лица, да что-то в этом от тоски, которой нет конца. Мы в этом мире на столе совсем чуть-чуть берем, мы едем, едем по земле, покуда не умрем. Ла -ла -ла -ла -ла -ла -ла -ла так вот пропустил ну, спасибо теперь песня Евгения Ландсберга вот эта песня мне очень нравится и я прям вот прям вижу вот в ней мне все понятно тоже очень она сильно меня отражает вот. Ну, что интересно, что вот Евгений ее поет акапелла. Вот. Ну, собственно, она авторка хочет так поет. Ну, а я ее с гитарой пою. тари <реклама> По У меня под ребром не бьется То, что ты называешь сердцем У меня вместо сердца птица Не тропическим оперением. У меня под ребром кукушка Под другим ребром ее дети Я и нянька, я и подружка Им единственная на свете Там-то там, там, тари да тари да тари тари У меня под ребром не бьется То, что ты называешь сердцем У меня вместо сердца птица С нетропическим оперением У меня под ребром синица. Под у которой замерзли крылья, что ей видится, то и снится. Ее угол заволен пылью, там, там, там, там. Тори-дора, тори-дора, тори-дора, тори-дора, тори-дора, тори-дора, тори-дора. У меня под ребром не бьется ничего, что тебе знакомо. У меня ребра-то нету. Я его забываю дома Тари-да-рам Тари-да-рам Тари-да-рам тари рам Тари-да-рам тари дам рам тари дарам рам Тари-да-рам Тари-да-рам Тари-да-рам тари та та тари та та та Сейчас вот... Но песни так легли, не то, что там. Маша пришла, привет. Как раз на, на, на то, что мы с тобой обсуждали. Не то, что там какая супер концепция была. Вот просто легли так песни. Нет там какой-то особо там, что вот это вот в начале было, это потом. Так просто интуитивно легли. Вот. А, значит, есть такой, ну, все знают этого автора, Владимир Бережков. Вот. Это автор первого круга. И вот раньше, значит, ну раньше лет не знаю, 30 наверное, назад, когда мы изучали впервые всех этих авторов, я еще тогда не знала ни Труханова, ни Щербакова, и для меня Бережков был вот просто мой любимейший автор, он настолько вообще, я его слушала, его записи, ну вот, и учила, что могла, и списывала, просто он отражал очень сильно. Вот. Ну, как я позже поняла, конечно, он полный автор, но как я уже позже поняла, что у него слова-то достаточно слабые, в общем. Но когда он писал, например, на Леонида Губанова, то это получалось просто бомба. То есть Леонид Губанов, вот если там, вы знаете, ну, скорее всего, вы знаете, вот. И Бережков, вот это была гремучая смесь, это, конечно, был восторг. Вот, сегодня я выбрала песню на стихи Леонида Губанова. Текст называется дословно «Стихотворение оброшенной поэме». Вот. Ну попробую. Не, не судить очень строго. Бережков, конечно, играет офигенские. Но так попытаюсь что-то изобразить, что чуть-чуть похоже. А до губ моих ада, до Этой женщине Только месяцы Да и то совсем Не порочные. Пусть слова ее Не ременятся Не скрипят Зубами молочными Вот сидит она Непричастная, непричесанная Нет ведь надобности, И рука ее не при часиках, И лицо ее не при радости. Что мне делать с ней, отлюбившему, Отходившему к бабам легкого? Подарить на грудь бусы лишние, Навести румян неболетного. Ничего-то в ней не прибавится, Ничего-то в ней не пробудется. Отведет лицо, сгонит пальцы, Незнакомо, страшно, напудрится. Я приеду к ней как-то пьяненький, Завалюсь во двор, стану стекла бить, А в пальто моем кулек пряников, А потом еще что жевать да пить? Выходи, скажу. Девка подлая, говорить хочу то, что на сердце. А Она в ответ, а ты не подлинный, а ты валик другой, а то хватится. И опять закат свитра тертого, И опять рассвет мира нового, Желтый снег да снег. Только все же мы виноваты, все невиновные. Я иду домой, словно в озере Каросем плыву из машины. Скольких женщин мы к черту бросили, скольким сами мы не нужны этой женщине с кожей тоненькой, этой женщине из изгнания будет гроб стоять в пятом томике Неизвестного. Мне издание, Я иду домой, не юлю. на ноги я наколов. Мир обидели, как юлу. Завели, забыв на кого. Петр Старчик, ну, это такая глыба, это русский музыкант, это человек очень интересной судьбы, он насиделец и в протестном движении в российском участвовал. И он пишет, сейчас он в деревне вообще живет, и он, и он пишет песни на, на, на стихи русских поэтов. Совершенно волшебные мелодии, то есть э, просто вот. Марина Цветаева. Есть Тане мое, офицерская прямость, есть в ребрах моих офицерская честь На всякую муку. Иду не упрямясь, терпение солдатское есть. Как будто когда-то Прикладом и сталью Мне выправили этот шаг. Недаром, недаром Черкесская талия И тесный ременный кушак. Позорю а заслышу, отец ты мой родный Хоть царский штурмом врата Наверно, нарочно для сумки походной Раскинутых плеч широта Быть может, когда инвалид ошалелый Над люлькой не песенку спел И что-то от этого Дня уцелела, я слово беру на прицел. Итак, мое сердце над офицером скрежещет, корми, не корми. Как будто когда-то была офицером В октябрьские смертные дни. Двадцатый год. Так, и тоже Марин Цвятоева. Твои знамена не мои. Брось наши головы. Не изменить в тисках змеи. Мне духу голуби иринус в красный хоровод. Друг древа майского Превыше всех земных ворот Продам мне райские Твои победы не мои Иные грезились Мы не на двух концах земли На двух созвездиях Ревнители двух разных звезд Так что же делаю? Меркнут яханты, закон протянутой руки, души распахнутой. И будем мы, судимый, знай, единой мерою, и будет нам рай, который верую, и будет нам обоим рай, который верою. Мандельштам. Красавица Сайма, ты лодку мою колыхала, Колыхала мой челн-челн подвижный, игривый В шумном плеске душа колыбельную не слыхала. И стояли поодаль пустынные скалы, как сестры. Отовсюду звучала старинная песня колевала, Песнь железа и камня о скорном порыве титана, И песчаная отмель добычи вечернего вала. Как невеста белела на бурпуре водного стана. Как от пьяного солнца бесшумные падали стрелы. И на дно опускались, и тихое дно зажигали. Как с небесного древа клонилось, как слово, как плод переспел. Слишком яркое солнце, и первые звезды мигали. И вышел на берег седой, и кудрявый. Я не помню, как долго, не помню, кому я молился, неоглядная сайма клубилась с потоками лавы, белый пар над водою тихонько вставал и клубил. старочка одну песню а даже не одну давайте так нельзя не спеть так максимилиан волошин это значит будет какой наверное, год сейчас скажу 39 по-моему так сейчас да. а нет восемнадцатый год Род. так это сейчас, секунду не найти, Не помню, какой год. Вот 900 какой-то, ну, в революцию, так думаю. Так, сама забыла, что хотела спеть сейчас. Волоши. Волошин. Угу. Наверное, какой? И каждый проще пошел? Да, это Волошин? Все, да. Все, да. у меня уже глюки. И каждый, и каждый побрел в свою сторону, и никто не спасет тебя. Слова Исаи. Каждый прочь побрел, вздыхая, к твоим призывам глух и и ты лежишь в крови ногая, Изранена изнемога, и не защищена никем, Еще томит, не покидая, Сквозь жаркий бред и стон твоя, Мечта в страданиях изжитая. И неосуществленная, еще безумит хмель свободы, Твои взметенные народы, и не окончена борьба, Но ты уж знаешь просветление, Что правда славе и в смирение, Непротивление раба, что искуздан тебе суровый Благословить свои оковы. Темница простирай И жреби восприять Христовый От грешников и от блудниц, Что как молитвенные дымы Темны неисповедимы Твои последние пути, Что не позволят с них сойти Сторожевые серафи. Еще старочка одну спою Владимир Набоков. Это известный русский эмигрант. Вот это 39-й год как раз в Париж. Отвяжись, я тебя умоляю, Вечер страшен, глух жизни затих. Я беспомощен, я умираю От слепых наплываний твоих. Тот, кто вольно отчизну покинул. Волен выйти на вершине о ней Но теперь я спустился вдали И теперь приближаться не смей Навсегда я готов затаиться И без имени жить я готов Чтоб с тобой во снах не сходиться Отрешиться от всяческих снов Обескровить а себя и Не касаться любимейших книг Променять на любое наряд что есть у меня мой язык. Но зато, у Россия, Сквозь слезы, сквозь траву Двух несмежных могил, Сквозь забытые пятна березы, Сквозь все то, чем я с молодым жил, Дорогими слепыми глазами Не гляди на меня пожалей, Не ищи в этой угольной яме, Не раскапывай жизни моей. Ибо годы, Прошли и столетия, и за горе, за муки, за Поздно-поздно никто не ответит, и душа никого не простит. Спасибо, Олена Георгиевна. Елена Фролова. Золото Коли грусть пойдет по жилушкам Не по нраву корочка стать из правого и с крылышка Обронила перышко а коль, гру... а коль кровь опять проснулась Подступила к щеченькам Значит, к миру обернулась Яблочком золотеньким Наслаждайтесь Скоро, скоро Станет страны дальние Ваша птица Златоперая Вербная Спасибо. Так, это были стихи Марин Светая, у меня все на Марин Светая, и сейчас будет еще один. Ты запрокидываешь голову, поскольку ты гордец и враль. Такого спутника веселого привел мне нынешний февраль. Карбованцами, позвякивая карбованцами, и медленно, вис... все забыла, пуская дым торжественными чужестранцами. Проходим городом родным Чьи руки бережные трогали Твои ресницы красота Когда и кем и как и много ли Словно твои уста Не спрашиваю, дух мой алчущий Переборол сию мечту В тебе божественного мальчика Десятилетнего я чту. Помедлиму реки полощущей Светные бусы и фонарей, Я доведу тебя до площади, Видавший отроков царей. Мальчишескую грусть высвистывай, и сердце зажимает в горсти, мой холоднокровный, мой неистовый, больнадпущеник, прости. Я за... ты запрокидываешь голову, поскольку ты гордец и враль. Такого спутника веселого привел мне нынешний февраль. Спасибо. Ну и сейчас еще спою смолу. Значит, Мария Смолова. Все, наверное, знают Марию Смолову. Современный композитор. Пишет стихи на музыку на, лучшие, на лучшую современную поэзию, стихи Веры Полосковой. Я пришел к старику Берберу, что худ бесед. Вопросы, которыми я терзаю Я гляжу, мой сын сквозь тебя бьет горячий свет Так вот ты ему не хозяин Бойся мутной воды и наград за свои труды Защитником розе, голубью и дракону. Видишь, люди вокруг тебя громоздят ады. Покажи им, что может быть по-другому. Твоей головы Никогда с тобой Не случится Помни, что ни чужой войны, ни дурной молвы Ни злой немычи, ни насытной Словно волчица, ничего Страшнее тюрьмы твоей головы Никогда с тобой не случится Я пришел к старику Берберу Что худ и сед Вопросы, которыми я терзаю Видишь? Я смотрю. Я, смотрю. я смотрю, мой сын сквозь тебя бьет горячий свет Так вот ты ему не хозяин Все знают первое отделение. Хочу кончить песней Марии Смоловой на стихи Али Хайтлиной. Собственно, строчкой из нее я назвала сегодняшний концерт. <Свистых rhythm> Подводя итоги по 32, понимаю горе сна. И весьма бессовестно Не сажала фруктов и овощей Не растила дерева В целом можно сказать, что вообще Ничего не делала Хохотала, разявясь, как крокодил Не над тем, что нравится Но хоть с этим справилась одевала сандалии под пальто Нарушала правила Осознала немногое, да и то В основном неправильно Но дожив до почтенных своих годов Поняла этим. То когда ты встретить себя готова, скажи, иди сюда. И когда ты к себе приползешь, пьяна от себя не спрячешься. И когда ты скажешь еще вина, а потом расплачешься. И любимый. Чашку смахнув рукой, опрокинешь с грохотом, И соседи разбудишь в ночи глухой, Крокодили им хохотом, И соседи из ружья начнут болеть, Чтобы мы не то боли, И тогда ты скажешь, вот здесь болит, Но не скажешь, что болит, да, Когда ты припрешься к себе сюда, Неопрятно, нелепо, громко, седа, И грязна немыслима, И такая же ясная, как беда, И почти, что бессмертная, как вода. Вними себя. ла Спасибо. Там есть чаек и много всего к чаю. Само Привет, она